Uh давно, и да? Да, у меня тоже больной. Больной он, О, да? Ну а мы тебя сфотографируем на память, Бабдаша. Ой, такую страсть. А, такую страсть. А мы, что ли, это самая не страсть? Нет, я страсть. Ладно, ладно, ладно, вадаша прибедняться тебе. Ну, выходи. Молодуха. Молодуха ты наша. ты наша. Скажи, когда я не болела, да? Да, когда я не болела. Бабка старая. Сейчас. Погреемся. Спасибо. Сейчас мы к тебе зайдем обязательно. А -а -а. Так, Дима, в сумке, в боковом кармане ключи. Не в боковом, а в, с, Берется, с торца вот красиво, эти вот. Меня под березкой, Из -под пожалуйста. Из-под камеры сумка. Ты против света не, не становись. А я хочу около Нет, я Где? А? Так он давно здесь уже. А я не видела еще. Никогда спать нашла. Видела ты уже, забыла ты. Лё. Это мы в своей деревне, около своего дома, Ты мы провели 4 года. А это ключи от этого дома? Летом. М Кого тут? Посмотрим тут у бабы Даши, как тут у нее дровишки сложены. Все сфотографируем, баба Даша. Сеня, Сеня твоя. Ай, сестра. Сеня, Сеня, Сеня, Сеня, это значит у нас кухонька Баби Дашина, да? Буфетик Баби Дашин. Такое тут. Всего да. много. Да. Хорошего. Давно все. Хотя надо было кое-что выкинуть. Ну да. да? А все тут... нужно. Тут все нехорошее. Все не нужно. Все Димка большой а? Ага, печечка победашина. О. Тут картинки. Календарики. Ну рассказывай, какие в деревне новости, Бабдаш. На меня внимание не обращай. А нет, такого. Танька, шери, вес с твоим? С кем своим. с своим? Убери. Садись. Угу. Не, ты бы лучше бы напротив Света бы села бы, вот тут вот где-нибудь. А, а? Какие тут еще новости-то? Как ты Новый год встречала, расскажи? Одна на печи. Одна на печке. Какая толы нет. Да. Вот так. А чё ж ты себе не заведёшь? А нет, это ни кота, никого, кого. горю. Да. Песни играю, плачу. Вот так. Песни играешь? Играю. Как, в смысле, поёшь сама, да? Да, пою. Ну и как ты поёшь? А частушки как начну резать. Услух? Услух. Ну-ка, спой -ка, какую-нибудь. А поёшь, потом бабушка. плакать. Потом плакать, да. Ну-ка, спой -ка, какую-нибудь бабу дашь. Спой, спой, спой. Я уже сюда была. Я когда начну, это, игра, то там, знаю. Так, Авалька Валька э, к тебе не приходила тут на Новый год, нет? А Валька пьяная была, тут Валька приехала с Андреева. Ну, ну, ну. Ну, вот с Грымом пили, всё время пьяная лежала. Всё вот пьют, да? Ясно. Ясно. А так все живы, здоровы все, да? Пока все живы. Пока все, да? Никто тут больше нет. А самый. тут же народу нет, господи. Нет никого, все уехали. Нет никого. Никого нет, да? Угу. Угу. Алика, о, все Ну вот вы там делаете? Кого Лили делает? Ну, не знаю, там что-то Убираете? Порядок наудит mm -hmm. А я думала, мои, погляжу, белая машина Я не разглядела, как разглядела мою С хвостом а это кургузая твоя. Кургузая, да? Да, вот так это. Думаю, мои приехали. Взять же больной, да, Был приехать, с седьмого. Да. Седьмого какого месяца? Ноября, седьмого. Ноября, вот. так это же прошло уже два месяца. Ну, только завернулся. Столько, сколько ты вот сейчас у меня не поворот. Yeah. И уехал опять. Он уехал туда к бачке, к матке. Uh -huh. Матка-то померла, другая матка. Uh -huh. И так я слышу. Письма нет. Как он отправляется или не uh -huh. больной крепкой. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ясно. А, да? а это я уже понесла. Я думаю, а мало ли или в юго. Или заболею. Садитесь, садись. Нет, нет, не -не, не, А он мне уже подкрался. Садись. Я тут посижу. Ходи, всегда, иди, иди сидите, руках, сидите. Да, сидите. сидите, садитесь на сидите. Сидите, место. Ну как у вас? Все тихо. Тихо. Покойнику нету, слава богу. Умер. Гуляет народ, да? А народ пьет, пьяный. Ну, я иду. Че еще пьет. делать? С ребятами. С ребятами с угу. На Новый год. И Новый год тут встречали. А в Новый год приехали Александр. Новый год, Наверное, встречали. Ну так где они? Вот, -вот там в этом вот доме живут. Нет. Уже чихими, да? Уже чихи. Че, Трое ребят, со мной двое. Трое, да. То, и мальчик, Широ, девочка, два Больше мальчик. и этот ня. Яна ей ня этот. Ну, и не и, этого. И, от этого. От меня к Саша. А Лена и эта колонка. А я мушелошку. Каждый раз она подходит. Шлеп, да, шлеп. Она их такие. Это, это вообще. Да как-то мышелочки, что-то я не пойму, как это. Вот такая боечка. Это не мышеловка называется. Это мухобойка Бабдаш. Мышеловка. Мышеловка. Не дури человека. Мышеловка это когда там кусочек сыра, мышка залезает, ее там закрывают. Ну, мама, она и наставляет такую. я также он вон на колбаса. Колбаса? Да. Вот она колбаску как сохватит, так и трахает. А Жестокая, вы... ты бабулька. А сейчас вот прибивали, прибивала в Новый год, я говорю, как жалко, маленькая такая. И Вот захотелось ей колбаски, дерька, и попала на ляшечку и ногой, а сама живая. Бедняга. Ну, что ж, бедняжка пришла с клеткой маленькую, и ты и тебе. А когда бьют, тогда жалко. Жалею его. Конечно, жалко. Она брыкается, думаю, ее так больно, как мне. Ну а зайчи здесь бегают, как ты их сама зовешь, чтобы В голове пробегла я маленькая на спавшей, вот тут. Ну, малешенька вот такая. Думаю, что такое, ляжу, у Сердце не заядет. Я и так, я и так, я и так, ворачиваюсь, ворачиваюсь. Потом косыночка моя была я и mm -hmm. вот так, так, шик-шик-шик, шик и так, я я я и а, а зайцы, говорю, бегают тут. Может и бегают, но я не вижу. Как ты их зовешь, чтобы обдашь зайцев? Зайцы. Нет. Ты по-другому зовешь как-то. Трусы, трусы. А чем это не особенно? Кролики трусы. Раньше все трусам звали кроликов. Нет. А ты же зайца звал. Нет. Это трусы, кролики, а зайцы я знаю, что да? зайцы. А -а -а. <с это с зайцы. А вот это кролики теперь, а раньше трусы. Говорит, трусов разъл. Или там трусы бегают. Это все звали трусы. Это кролики. Ясно. А зайцы, зайцы. она магнитофоном записывала, да, Бабдаш? Наверное, такая маленькая. Палочка какая-то, я не знаю. Ну, я. Какая такая была? Никакой. Я помню, я пришла так за Мариушу, в узбу улезла, да и давай так свои картины рассказывать. Говорю, господи, как трудно жить. Придешь, как собака за Марьюша", и начала говорить то и другое. Потом, слышу, она уключила. господи, боже мой, когда же это все кончится? А Тогда после я знала. А как у вас в магазинах тут все есть, Бабдаш? А ничего нет. Еще молока только нет. Да. Ничего нет. А Грым как живет с молодой шиной? Живет. живет, да? Mm -hmm. Равно живут. Живут, пьют уже три месяца. Хорошо как. А этот, который теперь это. Не вдовец, не холостяк. Кто он сейчас? Да. Привет. А он один, да, с этой дочкой, да? с Наташкой, всем приехал. А -а -а. Тоже пьет, да? Да, выпивает гречку. А корова теперь где шунит, как они ее поделили, коров-то 7, не... а, -а, а? Приезжала с 7, го только на 6-го. 7-го этого рода, ноября даже не ерунда? 7, 7, 7 я вот. Привез там, он же сам не может рулить, ага. а товарищ привез. Ага. Ну, так он все болеет, да, Бабдаш? Болеет, на год дали, инвалидство. Ходку выняли. А сейчас как толстый, ага. ой, страшно. Солки. Солки. Это свалишь. вот такой. Живот такой. Надежный, купил все новое. Какие-то иконки новые что это? Нет, я их помыла. А, -а, -а. Помыла. Это а как? А они стеклянные эти, сверху, да? да? да стеклянные. Секло. Секло. Ну, а то будет вся тяну там все вытрунут, шарашка я уже Не, не лампадку зажигаете чуть дальше? Yeah. Нет. Нет? Mm. Так, так. Ну она а Новый год будете гадать? на печь. С клопом и не клопом нет. А это у вас от пожара вербочка лежит? Да, это как уже ведется. Это Я да? на воскресенье наломаю и год ляжет на иконочке. Uh -huh. А потом я тут сжигаю свеженькую А то она от пожара. Помогает, и верба, и Сарайчик. Разворушка. Так, бардак. Бардак. Чуть. Тоже с жутким бардаком. Надеемся, летом приведем в порядок все. Это может быть и весной еще. Только Анастасик маленький. Лежаночка, сундук, до революционной сетка. был сейчас там дрова сложены магазин соседский дом деревня революция на лучше выглядела потому что тут после революции до революции пожаров чуть даже рассказала а сколько было Но это чуть горел. Ну, вот наш очень скромненький домик почему-то здесь считают что это дворец Лей, Валентин, привет. Здравствуйте. Ну, рассказывай, как жизнь? Сихонько. В деревне в нашей, а? Что есть нового? Мы мою бабу Лей. А? Бабу мою фотографируй. Да, всех фотографирую. Да, как все. Всех. О, бабулька. Все там не заряжены, наверное. Конечно, не заряжены. Ты только хочешь посмотреть, да? Ну ладно. Ну так где, Наташ, нашли, нет? А на крыльцах зазвали спить, падающий. Да? Ну, елки палки Ну чем занимаешься? Наташа, умровать, Слушай, Валь, да. так где мои самые цепи, -э канистра? А знаешь, Серёжа, я у тебя их не брал? Нет, ну ты, я все тогда отдал. Нет, ты мне ничего, я тебе...